Привет всем! Сегодня у нас 30 апреля, какие-то технические сложности возникли с самого начала, но я их, кажется, решил, а может быть и не решил. Надеюсь, что все-таки решил. Спонсором этого выпуска является букмекерская компания FONBET, которая предлагает самые высокие коэффициенты на матче КХЛ, но КХЛ уже закончился. Есть НХЛ, есть чемпионат мира, я вот намерен посмотреть чемпионат мира. Ну а что еще делать? В это нелегкое время. А сначала начнем с жребия. А у нас шайба была. И последний пресс сумка. 3.0 в пользу Акбарца угадала 4 человека. Сейчас мы их посмотрим. И потом перейдем к главным темам. Так. Да, 4 человека. Но будет легко, я думаю. Ну, в смысле, либо 1, либо 2, либо 3, либо 4. Вот как я решил. 4. Четвертый номер. Четвертый номер это 3-0, 3-0 шайба. И второй у нас очень много угадала результаты последней игры. Я, честно говоря, не ожидал, что будет настолько много. Секунду. У нас тут получается 37, 37, но, сейчас, да, 36, нет, не, не все, не все не так, не так, не 36. Поменьше, но все равно прилично. 33 человека. 33 человека угадали. 3-2 и проверяем, кто выиграл эту сумку. номер. По по по по шпризам. Ну, почтальон на праздники уезжает. А до 10 мая присылайте. Вот я вам победителям присылаю письма с просьбой Указать адрес, индекс и телефон. Не надо не устраивать другие переписки. До 10 мая я жду всех, кому я отправил письмо. После 10 мая, 11 мая все призы будут отправлены. Но и больше я в переписки вступать не буду. Не успели, по-моему, много времени для того, чтобы... А это касается МХЛ КХЛ. Много времени для того, чтобы посмотреть ящики и отправить свой адрес. Теперь хоккей. У нас сегодня огромный день, но не думаю, что мы сумеем об, обозревать все. Некоторые вещи еще нуждаются в осмыслении, например, по Никите Гусеву. Так что пока о главных событиях, прошедших суток, но завтра мы в 18 часов, я не думаю, что не хватит сил и после такого чемпионата, и эти поездки, после длинной поездки в Казань, перелеты туда, обратно, не хватит мне сил провести весь день, но я буду следить за всем и вечером мы все обсудим. Сейчас у нас обзор важнейших событий последних суток, которые уже случились, но вот, вот сегодня, конечно, будет очень тяжело что-то вспомнить. А ЦСКА стал чемпионом континентальной хоккейной лиги. Часто выигрывают титулы. Часто выигрывают титулы. команды команда или борется в финале. Не скажу, что удивительный результат, конечно. Но, знаете, это та тема, когда они-то выиграли, они там, может быть, и радуются, но всем уже все равно, потому что когда ну, приятнее для популяризации хоккея, для болельщиков, когда побеждают сенсационные э, клубы, э, какие-то происходят сенсации, здесь сенсаций нет. Давайте по большому счету скажем, что сенсаций нет. Э, Акбарс может быть и заслужил победу, но если брать весь сезон, назначение знарка э, Отставка, знарка борьба с кланами. Она э, ну, подбила команду. Может быть, может быть, если бы с самого начала все было нормально, то э, хватило бы времени на, настроиться на финал. Ну, не то, что настроиться, а настроения-то были нормально. Хотел, хватило бы времени лучше подготовиться к финалу. Не факт что выиграли бы, но, но, может быть, подошли в другой форме. С другой стороны, не будем забывать, что «Акбарс» – это все-таки новая команда. И вот э, чему у нас учит ЦСКА, пример ЦСКА. Этот пример ЦСКА должны понять и в Казани, и особенно в Санкт-Петербурге, и другие клубы, которые хотят выиграть просто у остальных топов, Сейчас тоже все меняется, да? Но локомотив не выиграет ничего, потому что там руководство дурное. А СКА, Акбарс должны осознать одну важную вещь. Именно стабильный состав приносит успех. И я потому не верю в какие-то локальные успехи успехи следующего сезона от Магнитогорска, от Динамо, при всем моем уважении, от кто у нас там на Востоке? Ну, автомобилист, понятно. А, авангард, конечно же, выбывает из этой гонки. Я думаю, что и в следующем году фаворитами будут ЦСКА Акбард. Может быть, СКА, но и СКА подводит вот это стремление постоянно менять состав, разочаровывавшись тех, кто, по мнению главного тренера, генерального менеджера, не сыграл, ну, не отработал надлежащим образом, потому что э, мы видим, у СК же были СКА, нынешний, СКА о, нынешний ЦСКА, это, конечно же, квартальный, да, но начало квартального положено, затем продолжилось Никитину. Федоров собирает сливки, я не, вообще не разделяю восторгов по поводу Федорова, не разделяю, Хорош, э, хороший тренер, но не в том смысле, что вот, как он, как Белеледина. Не в этом смысле хорош. Он хорош в том, что пользуется правильно тем, что было собрано. Эта команда ЦСКА строилась не сегодня, не вчера. Это просто они пожинают плоды того, что началось при квартале. Правильно, были какие-то перекосы, были проблемы, когда уезжали в НХЛ. Но костяк, костяк держится. А этот костяк, что, что очень важно, не просто показывает стабильный хороший результат, там внутри раздевалки от ЦСКА все понимают, ты попадаешь, в... мне об этом молодые ребята рассказывали, ты попадаешь в раздевалку и ты понимаешь, что, что здесь не то, что в шутке какие-то в сторону, нет, дело не в шутках, но здесь все сосредоточены на том, чтобы выиграть. Это за даже два года, а фактически Федоров работает два сезона, и он вошел в готовую раздевалку. Это можно только разрушить. Мастерство Федорова в том, что он это поддерживал. Плюс у него свой авторитет, но он не разламывал. Попытки были, но... То ли вовремя ему подсказали, то ли он сам понял, что если он начнет менять команду так, как видит он, то ничего хорошего не получится. Я думаю, что Акбар в следующем сезоне, ну, поскольку я разговаривал там, с генеральным менеджером, с представителями клуба Акбар, это все осознал и будет стремиться к тому, ну, в следующем сезоне будет совсем мало изменений по сравнению с тем, сколько мы привыкли, да, что не будет а, скупки звезд, будут точечные усиления. Конечно, а, может не получиться, все-таки, опять же, у ЦСКА это заняло 5 лет, да, при Квартальне и при Никитине, но а у остальных клубов, у остальных конкурентов еще хуже. Вот я в этой связи хотел бы как раз и про СК СКА сказать, потому что то, что они сейчас устраивают, это ну, на корню губит возможность выиграть титул в следующем сезоне. Просто на корню. Гусев ушел, Яшкин сейчас уйдет, приходят люди, которым снова нужно понимать специфику работы в Санкт-Петербурге, нужно осознавать, что, что требуется делать. И остались те ребята, которые, ну вот по сравнению с прошлым сезоном, те ребята, которые ну, еще силу своего авторитета, в силу своих титулов не способны держать раздевалку. Григоренко, Нестеров, Слепошев, Акулов и тот же Мамин Даша, они а, могли держать раздевалку. А, и от них шло, шла эта уверенность которая принесла победу в седьмой игре, когда нервничали все. Узка таких людей нету, потому что ни Жофьяров, ни Хайрулин, по понятным причинам, не уж тем более Хуснудинов или Ажиганов, они не смогут создавать вот эту атмосферу. Сейчас опять придут новые люди. Я по некоторым просто не понимаю, зачем их берут. Зачем берут Старкова Зинченко, я немного не понимаю, зачем берут Грицюка, но это не наша, не наша проблема. Вы э, делаете клубы, а мы будем это обсуждать. Я просто сейчас, за 30 апреля, ровно за год до окончания следующего сезона, ну, вижу в финале нынешних, нынешний финал через год. Конечно, может случиться всякое и случится всякое. Было бы странно, если бы я на 100% предсказывал то, что будет через год. В частности, есть еще несколько вопросов важных, на которые Казань не ответила. Вот только что «Авангард» подписал двустороннее соглашение. Но если двустороннее, то ни с кем интересным, видимо. Дмитрий Алексеев и двусторонний контракт с Дмитрием Шешином. Но это никому не интересно. Хорошо. В том же Акбарсе не, могут некоторые вещи случиться, но у остальных клубов, если брать остальные клубы, ну, может быть, за счет того, что о, Локомотив останется прежним. Правда, мы еще только от Локомотива слышали о, продление контракта с тремя игроками из прошлого сезона. Но остальные, остальные просто не способны, не готовы психологически к титулу. ЦСКА выиграл справедливо. Обидно, что настолько все предсказуемо, но э, обвинить их в том, что они э, выиграли нечестно, выиграли с помощью судей или э, пользуясь каким-то административным ресурсом, про что кто-то любит говорить, я не могу. Это справедливая победа армейской команды, просто справедливая. Хотя мы любим в хоккее как раз несправедливость. Главная интрига Акбарца останется ли Белединов? И вот тут вопрос задает Яков Яшкин и Толчинский в Акбарсе. И есть ли по Белединову вести? Никаких вестей по Белединову нет. И нету даже, понимаете? Но ну я знаю некоторые вещи в жизни Акбарца, которые там вообще не для пресса, Но ну, некоторые вещи я знаю. По поводу Беллидинова нет никаких новостей. Беллидинов знает, что у него есть предложение. Беллидинов думает. Его никто в жизни не будет торопить принять решение. Да и он сам не будет особо растягивать. Я не думаю, что он э, будет сидеть до 15 июля, думать и потом скажет нет. Или скажет да. Ну, конечно, не так все это будет. Я думаю, что это вопрос... Э, вопрос... Трех-пяти дней. Ну, недели. Вот когда у них пресс-конференция у Акбарса. Я не знаю, кстати, когда пресс-конференция итоговая. Я думаю, что к этому времени Беллидинов примет решение. Останется ли он, хочу ли, ли я, чтобы он остался. Потому что я все-таки важнейший элемент Акбарса. Шучу. Но у меня оценка немного... Я немного иначе смотрю на этот вопрос. Для меня Белеледина, приход Белелединова был вот в нынешней в той ситуации Акбарса идеален. Я тогда боялся, что он начнет играть в свой хоккей, но ну, знаете, тренировать. И я был против того, чтобы Белелединов приходил, потому что как тренер он себя исчерпал, к сожалению. Но Белелединов сделал все верно. Он изменил команду. Чуть-чуть ее развернул в свою сторону, то есть, как он видит хоккей, но особо не налегал на это, то есть, не настаивал, ну, надо сказать, что Белялидинов и не набрал бы таких хоккеистов, которых набрали в э, но уже понятно, что не, ему не стоит там вмешиваться, не стоит э, кого-то там звать, искать, напрягать своего э, родственника-агента, он... Чуть-чуть поменял команду, делал правильные штрички, советы, которые... Э -э, она стала белялидиновской, она стала играть в хоккей, но без такого фанатизма, как это было в его последний год. Плюс у белялидиного огромный авторитет в команде. Я в этой связи как раз боюсь, что э если он откажется, у Марата Валиулина или там, у Наиля Маганова будет сложнейшая проблема найти человека, который будет настолько же авторитетен для хоккеистов. Потому что, когда у тебя в команде Радулов, Шипачев, Галиев, Юдин, Лукоянов, тебе нужен человек, который все это объединит. Здорово, как осталось-то пустышкой. Но мы про это и так знали, точнее я об этом знал и постоянно вам говорил, вы меня не слушали пустышка он стал не сразу, может быть, в лет 6-7 назад он бы и сумел, до периода Спартака, скажем так, нет, до периода сборной, когда он ушел в сборную в одиночку, он бы сумел эту команду с Виталиншем вместе выстроить, наладить там дисциплину. Он не смог. Белелединов смог. Белелединову, я еще напомню, вот эти моменты, когда Беллигинов вставал на скамейку первое время, он вообще ничего не говорил. Ну, просто не лез. Но он смотрел так, что люди э, на льду прекрасно все понимали и делали то, что надо. Помните, они сразу же стали играть дисциплинированно, э, так, ну, правильно в, в их риторике. Ну, уже не было того, что кто-то мог переиграть смену, кто-то мог Э, поспорить с тренером и кто-то мог пойти к тренеру да, и сказать, почему тот много играет, вот дверь была закрыта в этом смысле. Он, конечно, отпустил, но ну, и эта история знаменитая была, как к нему пришли с, с разговора, и он сказал э, спасибо, я все понял, идите к себе и работайте. Ну, и все, не лезьте. И все всем стало понятно, он никого слушать не будет. понять, э, он нашел общий язык, э, при том, что Радулов, конечно, позволял себе совершенно лишнее. И что Беллилидинов бы не позволил, ну, несколько лет назад, сейчас он к этому относится спокойно. Ну, и Били... Радулов приносит пользу команде. Так вот, нужен Акбарсу человек настолько же авторитетный. В России таких нет. Давайте посмотрим на российский рынок и кто может быть на одном уровне с Беллилидином. Никите. Если бы пришел вот сейчас в Акбар Никитин, я думаю, что э, тогда бы мы о втором финалисте говорили бы уже с уверенностью. Потому что Никитин э, при всех недостатках каких-то, э, он, он очень авторитетен, он достаточно жесткий, у него свое видение хоккея, и он э, дисциплина была там тоже на железном уровне, на высоком уровне. Это важно. Для Акбарса очень важна эта дисциплина. Потому что э, если не будет тренер э, дисциплину держать в Акбарсе, то начнутся проблема. Э, там все условия для работы, все слишком идеально. Любой каприз выполняет, но должен быть человек, которому ты не можешь не отдать, отдать никакого приказа. Это главный тренер. Воробьев. Не знаю. Какое-то время назад я, может быть, и думал, что Воробьев идеальный кандидат. А сейчас я, ну, будем честными сравнивая, если придет Воробьев, то наладится, то, то Барц будет по-прежнему сильный. Остается только Белилединов, а, потому что третьего кандидата нет. Есть еще Кудашов, отчасти, но это а, вряд ли. А больше, пожалуй, Федоров. Ну, Федоров не уйдет, что мы будем размышлять. Все. А в России нет. Искать за границей – это тоже большой риск. Ну, и учитывая обстановку. То есть, остается билилидином. Захочет ли он э -э, переживать весь этот сезон, тяжелый с перелетами, с а, отелями, с тренировками? Я не знаю. Ну, просто не знаю. Одно время говорили, что он отказывается. Потом сказали, что раздумывает, потом уже, когда я пытался там уточнить, он говорил, что будущее покажет, в том смысле, что почему бы и нет. Но это будет важнейший, важнейший вопрос в истории Акбарса. Перед чемпионатом будут ли они претендентами? Потому что если откажется Белильдинов то, то будет очень, очень тяжело. Но есть другая сторона. И если Белединов согласится и начнет работать так, как он работал перед своим увольнением, последний год увольнения, то тоже ничего хорошего не получится. Вот такой тупик Казанский. Казанский тупик. К счастью, я оттуда уже уехал из Казани. И могу обо всем смело говорить. Главная новость сегодняшнего дня ⁇ это развитие скандала с Грицуком. Да, и Михаил Зевский об этом сообщал. Никому не говорил такой-то. Потом все-таки я узнал, что имелось в виду под болельщики Авангарда будут плакать. И реально Грицука могут поменять на Моисеева в ска. Сегодня Авангард предложил квалификацию Грицуку. Он ее не примет, как мы уже выяснили. И Шумибаваев дал интервью он, и не будет принимать эту квалификацию, то есть выбор э, простой. Либо э, Опершит, либо Нью-Джерти, либо обмен. Э, ну вот э, говорят, что это будет за, с Моисе, на Моисеева из СКА. Компенсация, конечно, Ужасная для «Авангарда». И «Авангард» э, с Рашидиком э, в качестве с тайного советника Курьянова, главным генеральным менеджером, э, летят в пропасть. Я все не могу понять только одно. Э, почему э, крайним в этой ситуации делают Арсения Грицюка? Суми а, Бабаев агент, о, вы думаете... Шуми Бабаев дает интервью и достаточно такой, ну, не боится отвечать на вопрос. Но вы думаете, другие агенты ведут себя иначе? Вы думаете, что если бы Грицюка был другой агент, то переговоры бы шли иначе? Возможно, возможно знаете как, если бы был другой агент, стороны бы и договорились. Но именно на ту сумму, которую сейчас Грицюк просит. Или, ну, точнее, скорее всего, конечно, Грицук. 110 миллионов кажется страшной цифрой. Вам адрес Федерации Хоккея России дать? Придите туда и скажите, это ваша вина. Ваша вина в том, что Грюцюк просит 55-60. Не Грюцюка это вина. Вы убрали лимит на легионеров, из-за этого, плюс мировая обстановка, из-за этого рынок стал совсем пустой. А чтобы клубы боролись за каких-то хоккеистов, цены выросли в разы при дефиците хоккеистов. Ну, уберите лимит на легионеров. Уберите. Поверьте мне. Если бы лимита на легионеров не было, Грицюк бы э, предлагал 35-40, и все бы с радостью согласились вместо Нью-Джерси. И никаких бы не было 65 у Шеребзянова, и не было бы каких-то других дебильных сумм, которые просят хоккеисты, более-менее хороший уровень. Ну не был, не был. Чего вы нападаете на Грюцка? Он провалил плывов. Ну, конечно, он провалил плывов, как и все провалили плывов, вся команда провалила плывов. Вы еще не знаете, а мы как-нибудь дойдем до этой темы, какая обстановка была в авангарде перед плывов, как там Крылов дважды пытался уволить Кравица. Какие собрания проводили они под двухчасовые? Это вообще не красит клуб. Якобы солили а, И опять же я осуждаю авангард. Ну хорошо. Они четко представляют, что они делают. Они не хотят работать с Шуми Бабаевым, их право. Они потеряют гречка, их право. Не хотят платить ему 5,6, ну 110 миллионов. Да, не хотят. Их право. Я их тоже за это не осуждаю. Я вообще не понимаю, в чем тут спор на самом деле. Но если «Авангард» хочет бесплатно сохранить, ну, за какие-то совсем простые деньги хоккеиста, то не то время. Если Грицюх хочет непременно уйти, но ну, его право, пожалуйста, можно поехать в «Ниджерси». Можно дождаться каких-то вариантов Соска. По, По мне так, если бы стороны сели, успокоились и убили бы амбиции, ну и кстати не со стороны Бабаева, это он со всеми договорится. А если бы авангард вел себя иначе, то все можно было бы ну, завершить без такого шума. Теперь вы получаете потерю Качева. Толчинского унизительно уйдет Грицух, останетесь с Буше и Найтом. Найт 95 стоит, здесь вопросов нет. Но то, что вы подписали Буше за 95, вы сами виноваты. Вы взгрели этот рынок и поставили себя в тупиковую ситуацию. У вас сейчас Шеребзянов там за немыслимые деньги играет. Грицух просит хорошие деньги, потому что он больше Шеребзянова забивает. По крайней мере. Ну это Авангард. Я думаю, что если это будет большое унижение для Авангарда, если Грицук уйдет в СКА, да, особенно в обмен на Моисеева, но я смотрю на рынок, смотрю на то, кто становится свободными агентами и прекрасно понимаю, что у Авангарда не будет возможностей, возможностей сделать команду которая бы достойно выступала в чемпионате. Приход Хартли, вы, опять же, там многие ждут, ох, Хартли придет, сейчас опять Хартли в отставку, да ничего подобного. Вы не путаете совершенно э, ситуацию, которая была тогда в авангарде. Хартли в отставку должен был уйти в э, последний год. Его должен был уволить Крылов, чтобы не было этого нынешнего позора. Ну, дважды-два там не умеют читать Там беляш разогрели, отдали его клиенту и съели, да? Там не умеют думать, что делать, куда девать беляши, как с ними поступать. В микроволновку клиенту. Вот и все. Сейчас Хартли, мне кажется, если будет Хартли, то это хорошее решение авангарда. Оно не принесет того результата, на который могут все рассчитывать. И там, что он прямо сделает клуб, который будет бороться за кубок. Но это хороший вариант. Хартли – это хороший вариант. По крайней мере, он сможет э, своим авторитетом, железной рукой сделать простецкую команду, в том смысле, что она будет набирать очки, она точно попадет в плов и точно попадет в плов с высокого места, но э, в конце концов ее переиграют, да я думаю, что и не сразу, еще и не в первом раунде. Ее переиграют более успешный соперник, Просто это не будет претендентом на... Авангард не станет претендентом на Куба Гагарин. Мы пока вообще видим там половину звена, да? Ну, мы видим на этой Буше, которая будет играть вместе. Кто с краю, это уже большой вопрос. Кто будет во втором звене, огромный вопрос. Если будет, например, Пьянов, то там даже и Хартли не справится. Потому что пинов абсолютно понятный какие понятного уровня. Это уровень Сибири, и ну, Авангард не усилен. Но Хартли – это хорошая идея. При всех вариантах в этом смысле я, конечно, поддерживаю Авангард. Просто вы сами, сама работа Авангарда последние два года, она показывает, что там, ну, пора уходить. Я об этом давно говорю. Кслоп должен был уйти после переезда в Омск. Год он э, остался. Но сейчас что держит? А я понимаю, что держит. Он ощущает себя. Вот вы симулятора играете, я не играю. Но я примерно представляю, что это такое. И ты вот сидишь, собираешь команду, руководишь, вы это делаете на компьютере, а он живыми людьми управляет. Это пиенец. Он абсолютно не понимает, что происходит. Но он хочет э, участвовать в этом. Он хочет играться в это. Для него это... Ну, если это основное, да, то для него это бензин, который на заправках тоже торгует. Но там главное за Беляши спрашивают. Я, я знаю, что спасет сейчас Авангард изменение руководства клуба. Но и этого не случится. Но Харты хорошая попытка исправить положение будущего года. Жду Боба с нетерпением. Вопрос-то у нас о главном Вайсфильд-Салавате. Э, ждем решений. Э, к Вайсфильду, на Вайсфильду. к Вайсфильду никто не обращался из Уфы. Э, ну и уже прошла пятница. Я почему-то из-за хоккея, понятно почему, упустил, что там как там совет директоров. Может быть его, кстати, и перенесли. Потому что, я думаю, релиз бы какой-нибудь дали э, по поводу этого. Э, я думаю, что... Пусть э, Ренат Башнёров на предсказательстве сказал, что в ближайшее время будут какие-то изменения. Я думаю, что это ближайшее время. Мы его неправильно трактовали. Это там ближайшее время не к концу недели, а, допустим, к середине мая. Хотя э, время, только кажется, что времени много. А времени уже нет. Уже числа 3 мая все разберут э, хорошие лоты. И останутся спорные лоты типа Гусева и Гусева. И очень, очень рискованные варианты, типа Алексея Потапова, например. Например, Потапов хороший игрок. Но ну, вот такие варианты останутся. Ну, Толчинский условный с Яшкиным. Там просто понятно, куда они идут. Да, вы вот, кстати, Яков. Яшкин, Толчинский в Акбарсе, но пока нет. Пока нет, но есть. Есть инсайды про «Динамо Москва Трансфер». Все уже инсайды сообщили. Единственное, что я добавлю, Петухов из Борыса перейдет в «Московское Динамо». Видимо, завтра об этом объявят. И будут бороться за Гусева осторожно. Осторожно. Видимо, Лилья уйдет. Хотя... Сейчас нет необходимости в уходе лилии. Если с Адуэлом решено расстаться, остается Уилл и Менел. А лилия при нынешнем рынке, опять же, не самый плохой вариант, а кто у нас из иностранцев еще остается? Ну, вот так вот выходит на рынок. Их хоть немного. А, ну да, Лайпсик с моей. Это большие деньги. Вы, как амбассадор Барса не доработали. Я ни в чем не виноват. Я, кстати, пресекал, пресекал там в разговоры среди хоккеистов. Да, талисман, фарт. Это чушь неимоверная. Надо надеяться на себя, а не говорить про талисман, фарт. Но игра Акбар ЦСКА чистейший спорт, где выиграла одна команда более опытная. Я еще раз вернусь к началу нашей программы. Справедливая победа. Просто справедливая победа. Не обидное поражение Акбарса, несправедливое ах там судья, нет, это справедливая победа ЦСКА. Ну что тут говорить, тут фарт парт это другое немножко. Зарплата Хартли это безумие? Нет, зарплата Хартли это не безумие, потому что а, Хартли, я знаю, что он с Акбарсом вел переговоры, и когда Акбарс ему назвал зарплату, он рассмеялся и, с, и сразу же сошел с рельсу, сказал, что вы уже раз у вас такие предложения, то ну говорить в принципе нет, о чем мы не, чем не договоримся. Зарплата Хартли не безумия, потому что у него будет, во-первых, огромный объем работы, во-вторых, зарплата Хартли не попадает в потолок, в-третьих, ну Скрылова рано или поздно просят, как он тратил деньги Газпрома, рано или поздно. Пусть никто не думает, что это не случится. Что этого не случится. А, Худобин просветов за Варламов. Кто еще из российских фортерей близок к переходу в КХЛ? А, я думаю, что а, просветов будет. Ну, насколько я слышал, просветов не собирается в Россию. А, его в этом году уже привлекали в Аризону, и он думает, что он будет в Аризоне. Худобин, я не знаю, я пока не слышу никаких э, разговоров о том, что Худобин усилит какую-то команду. Э, Акбарс, например, э, категорически отрицает, что к ним идет Худобин. Потому что из какого-то перепугу Худобина сразу же сватали в Акбарс. Его не будет. Но там в Акбарсе, например, не решили вопрос по вратарям. Что, что делать, и у них нет ответа, они бы хотели вообще... Там много вопросов, вообще много таких вопросов мелких, что делать с фротерями? а что делать с фарм-клубом, а что, а что делать -то тут, а стоит ли в пресс-центр приносить фрукты и овощи. Но ну, много вопросов, но главный вопрос сейчас один. Все будет зависеть от Беллилидинова. Как только Беллилидинов скажет да или нет, начнется более серьезная работа. Но... И по вратарям там ответят вопрос. Загидулин мы с Магниткой договаривается. Варламов туда не приедет. Я думаю, что Варламов, во-первых, найдет себе а, работу в НХЛ. Вратарь он неплохой. И в этом году даже под Сорокином... А, ну, я скажу так. В НХЛ полно вратарей, даже которые играют сейчас в плей-офф. скиннер вам нравится? А, Полно вратарей, плывов даже в нынешнем первом раунде, которые есть, есть люди слабее в ворлам. Что ему здесь делать? Вопросов больше нет. Э -э завтра мы обсудим, следите за телеграммом. Завтра мы обсудим вечером э -э трансферный день, И, а у меня будет возможность не торопясь, не торопиться быстрее сообщать какие-то новости, а подготовить какой-нибудь рейтинг сделок э первого дня. Э -э картинки я наконец-то если вы заметили все таки знаете я раньше когда у меня появилась первая камера и появилась ну была iMovie всегда я не умел монтировать но все время тыкался тыкался и не умел монтировать а потом в какой-то момент знаете да, бум и научился монтировать а также с этими с картинками я все не пытался использовал там в интернете бесплатный шаблон, но сейчас я и это преодолел. Конечно, я там не неуверенный пользователь пиксельматора прямо на 10 баллов. У меня много еще вопросов, но хотя бы основное я уже научился делать. Так что можно рисовать картинки, тщательнее подготовиться к 18-часовому эфиру. Увидимся в 18 часов. Поздравляю всех с окончанием сезона. Но формально сезон для меня всегда заканчивается в день закрытия КХЛ. Закрытие КХЛ 17 мая, кажется. Ну и потом будет много событий. Я, например, Чемпионат мира реально собираюсь смотреть. Поддерживайте канал, задавайте вопросы. До свидания. Увидимся ровно через сутки.